В реальном мире нам нельзя бить людей А здесь можно бить людей я люблю бить людей железной палкой, для меня это тоже праздник и отдых, и замечательно все. Ну-ка у вас вкусный. Здесь у нас представлены и локации для детей, и э, общепит, где можно полакомиться э, различным меню. И э, творческая, креативная зона, э, где ребята рисуют. Э, можно отдохнуть в уютных э, фотозонах. Идея э, воссоздать облик, Курской крепости в честь празднования 990 999 города Курска. Ну, Все по-новому, празднично, радостно. Хочется побольше, правда, разнообразия. Мы приглашаем всех на чаепитие в монастырь. Прекрасно набираемся благости, счастья. Не очень понравилось. Я, мы когда из дома уезжаем, мы когда приезжаем, у меня было плохое. Потом меня, я, мы сюда пришли, у меня стало немножко лучше настроение. Хм. Тут все прекрасно, наоборот, просвещаем людей, чтобы они знали, как, как правильно оказывать первую помощь. И в случае каких-либо ситуаций были всегда проинформированы и, возможно, помогли людям. В целом все четко, с Окунаешься в такую атмосферу, просто прелесть. Прелесть какая-то, и все тут.